Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Делаю ремонт у себя на квартире своими силами, показываю, рассказываю, какие технологии применяю у себя на объекте. Данное видео на тему укладки плитки, а именно, как сделать вот такое качественное отверстие между двух плиток и как подогнать плитку таким вот образом к ванне, чтобы примыкание было максимально корректным. Поехали! Смотрите, какая у меня ситуация. У меня имеется э, вывод канализационной трубы 32 диаметра. Здесь сверху пойдет плитка. Часть плитки, буквально э, где-то полтора сантиметра, попадает на верхнюю половину, а часть э, оставшегося отверстия попадает на нижнюю плитку. То есть, вот здесь у меня, условно говоря, будет верхняя плитка, а здесь у меня будет нижняя плитка. Э, соответственно, они попадают у меня через шов. Так вот, как... Сделать так, чтобы отверстие было корректным да, и эстетичным. Сейчас я это продемонстрирую. То есть, смотрите, первым делом, что я беру? Я беру уровень, выставляю вот так, как у меня будет стоять здесь плитка. С теми же самыми уклонами получается. Вот. После чего отчерчиваю линию. Линия мне нужна для того, чтобы перенести от нее получается по верхнему краю на плитку получается отметку. И по нижнему краю тоже перенести отметку на нижнюю плитку. Вот, то есть таким вот образом. Сейчас получается, я беру, очерчиваю вторую линию, получается, сверху над канализационным выводом. Которая мне позволит вымерить расстояние четкое. Вот, допустим, смотрите, это получается вверх, вот эта черточка, это получается низ черточка. Дальше у меня идет шов 1,4 мм вот здесь вот, и от него я уже буду отмерять нижнюю вот эту отметку. Нижнюю отметку я отмерю по лазерному уровню, так как у меня данный уровень сюда не войдет. Теперь я просто беру вот данные размеры, да, измеряю и переношу на плитку, которая будет в этом участке и в этом участке. Я сейчас переместился на верстак. Значит, сделал разметку по плитке, как она у меня будет идти, чтобы это все потом четенько у меня совпало. Вот, смотрите, немаловажный фактор такой. Раз у нас, получается, попадает на шов плитки, да? а возможно, это у вас будет и перекрестие. Допустим, либо если шахматка какая-то идет, то это может быть три плитки. У вас попасть. Если обычная раскладка, то это может быть перекрестие плитки. И у вас на перекрестии, если попадет данный участок, высверливания, значит, ну закоронивание плитки. Важно не упустить такой момент. Крестики, вот, крестики либо СВП. Вот я сейчас в текущий момент на СВП-шке укладываю. Соответственно, чтобы мне соблюсти все швы. Да, мне СВП-шки при, при разметке обязательно а, надо тоже учесть. Вот. А, еще смотрите, какой момент есть. То есть, а, условно говоря, я СВП-шечки вставил, да, вот, у меня уже получился реальный размер, а, вместе, учитывая, со швом получается, то есть я точно уже никуда не промажу. Вот. Я сейчас что сделаю? Я сейчас, так как у меня а, попало между двух плиток, и э, скажу, что получается на одну плитку заходит чуть больше, э, получается отверстие на другую чуть меньше. Я сейчас возьму, э, за короню, э, будем так говорить, на накерню это отверстие на одной из плиток. Для чего я это сделаю? Я когда сейчас отверстие накерню на плиточке, я потом рассверлю сначала э, данный, данный керамогранит, э, отверстие получается более мелкого диаметра чем на коронке стоит для чего потому что керамогранит данный сверлится очень сложно и чтобы никаких значит долгих тут мучений у меня не было сначала мелким диаметром потом более крупным который уже в коронке стоит вот перед этим что я сделал в гипсокартоне сделал вот такую заготовку необходимого мне диаметра под данную коронку то есть коронкой взял Высверлил, получается, отверстие. Для чего? Когда я буду коронить, получается, керамогранит, у меня коронка будет перегреваться. Соответственно, вот это алмазное напыление будет изнашиваться очень быстро. Чтобы коронку не перегреть, так как у меня еще отверстий в плитке много, я сделал заготовку, в которую я буду заливать воду, и коронка у меня, получается, всегда будет во влажной среде. То есть, она будет постоянно в процессе, значит, вы высверливание отверстие, она не будет перегреваться вот для чего все это мне необходимо ну что сейчас я накерню короночкой получается отверстие и получается более мелким диаметром уже его буду рассверливать еще раз повторюсь шовчики не забывайте потому что можно пролететь Так, все, я накернил отверстие, накернил отверстие, следующим этапом, когда вы будете получается пером сверлить данную плитку, либо это у вас керамогранит, если вы работаете с СВП, уберите СВПшки. Почему? Потому что у СВПшек сзади получается есть вот такая площадка, которая имеет свою толщину. Вы получается ставите плитку на СВП-шке, да, а здесь образуется участок, который начинает гулять. Когда вы будете, получается, давить там, перфоратором, да, шуруповертом, чем вы будете сверлить, то есть усилие будете создавать на этот участок. Плитка просто может лопнуть. Чтобы этого не было, убирайте СВПшки. Если с крестиками работаете, то там все проще. Все, отверстие я просверлил. Я не знаю, видно вам не видно. Я вот сейчас на эту камеру покажу. Буквально где-то пол сантиметра до начала отверстия. Пол сантиметра до начала отверстия от шва. Так, СВПшки шки вставляю сейчас. Вставляю суп Смотрите, еще какая деталь есть. Значит, чтобы у вас плитка не разъехалась, когда вы будете корониться, да? Я сделал здесь упоры вот сделал упор из уголочка ну, то есть что было под рукой упирая в нее плитку дальше получается вторую плиточку тоже подгоняю сюда вот вторую плиточку сюда подогнал значит и с этой стороны с этой стороны я тоже ей делаю упор для того, чтобы она вообще никуда не расползлась, чтобы она была четко зафиксирована, жестко. Все, плитка у меня жестко здесь зафиксирована, выставлена ровно. С этого края получается так как она пойдет примыкать к стене то есть все четенько сейчас беру получается свою заготовочку и буду начинать коронить. сразу скажу давление на плитку большое делать не надо почему еще раз потому что если с да то в этом участке есть небольшой провис плитки буквально там 2 миллиметра но этого будет достаточно, если вы довоните на нее, то вы его просто лопнете. Все, наливаю воды в этот участок получается. Take what you want from me. Смотрите, у меня еще следующий нюанс. Значит, плитку я высверлил, верхняя плиточка. У меня отшлифовано по ванне, ванна немножко была вот здесь с бугром, я шлифанул плитку, теперь примыкание четкое, потом я покажу вам его в подробностях. Значит, смотрите, отверстие у меня здесь четко совпало, перекрестие вот в этом участке у меня тоже четкое, это я вам тоже потом покажу. Вот, дальше у меня какой нюанс. Нижняя плитка, получается, подходит тогда вот сюда, вот, здесь получается у меня расстояние, расстояние это борт вот этой ванны. Я надеюсь, вам это все видно. Вот этот борт фанны мешает мне для того, чтобы получается, поднять эту плитку и совместить отверстие. Значит, что я буду использовать, чтобы вот это было, вот этот участок примыкания, получается, плитки с ванной был корректный и красивый, я буду использовать вот такой вот лекало. Вот такая штучка. Это дешевый вариант. Значит, аналоги есть более дорогие. Это в Леруашке куплено. Что-то рублей 200 чем-то стоит. Смотрите, как это работает. Это получается лекало, по которому я буду переносить э, ванну. да, Вот этот участок ванны на плитку. По-другому это мне бы надо было рисовать, э, не точнее не рисовать, а, там на картоне как-то все, как раньше это делалось. Выводилось, подгонялось, если четко, да, там на картоне делалось стекала. Сейчас гораздо все проще. Вот эту штучку подставляем сюда, получается. Она у нас четко переносит получается размер ванны да, вот этот вот именно борт вот, который я впоследствии сейчас буду вот сюда вот прикладывать в нужные мне размеры обрисовывать и а, вышлифовывать это все болгаркой и потом черепашкой а, догонять в общем как-то так сейчас покажу как это делается поехали Значит, смотрите, что я буду делать для того, чтобы перенести вот этот а, размер, который я а, Сделал поликалу на плитку. Я взял две плитки. Объясню, почему две. Первая плитка, это та, которая, получается, находится над уровнем, над уровнем ванны. Вот. А, взял СВП. В вашем случае это могут быть, еще раз повторяюсь, крестики. То есть взял межплиточное расстояние, которое там есть. Вот это, получается, та часть, которую я представлял к ванне. Да? А вот эта вот ответочка, по которой я сейчас буду обводить, как по шаблону получается наш размер, который нам надо перенести. На самом деле все очень просто. Вот. Сделано блин, круто, но реально очень просто. Вот. Я знаю все размеры, которые мне необходимы для того, чтобы четко это все перенести. Прикладываю получается и начинаю обводить этот рисуночек. Значит смотрите, участок я перенес. Сейчас я просто беру болгарку с алмазным диском, сошлифовываю этот участок, потом беру черепашку и черепашкой уже по возможности этот участок начинаю дорабатывать. Right Давайте я сейчас покажу, какого результата мне удалось добиться а, с помощью вмерений, с помощью Технологии, которые я применяю при работе, вот. а именно окольцовку данного отверстия, то есть закоронивание между двух плиток и подход плитки к ванне, а также примыкание угла к перпендикулярной плитки с помощью того, что я шлифую торец плитки и снимаю с него фаску. Окольцовка отверстия, да, закоронивание получается между двух плиток тоже четкая. И все это дело у нас подходит к ванне. Как вы видите, у ванны все тоже довольно-таки четко. И дальше у нас получается этот участок, переходит в тот шов, и тоже э, подходит перпендикулярная плитка. Вот такими на самом деле нехитрыми способами можно добиться вот такого результата в своей работе. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец кверху, пишите свои комментарии, я на них всегда отвечаю. Делитесь своими технологиями, буду рад общению. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы получать постоянно уведомления о новых видео. До новых встреч, пока!